Мысль об объединении работы стартап-студий университетов была закономерна. ВУЗы часто являются стартом для основателей бизнеса, ведь они по сути поставляют обществу все необходимые для рынка активы, человеческий капитал и патенты на инновационные технологии. Но в образовательном учреждении всегда не хватало коммерческого направления, в котором могло бы вывести результаты исследований на рынок. Запуск бизнеса и поиск партнеров уже вне компетенции ученых. Здесь необходимо иметь схватку предпринимателя. Кроме того, часто изобретателя буквально некогда брать на себя функции фаундера, следить за рынком, налаживать связи, заниматься пиаром стартапа и запускать продажи продукта. С другой стороны, успешных компаний, ведущих свое дело, не от университетской среды больше, но у них есть свои проблемы. Две из них сложности с поиском экспертов в отрасли, отсутствие доступа к широкому спектру технологий, которые есть у государственных организаций. Работка в связи с исследованием коммерциализации новых технологий выглядит в себя наиболее перспективной. Поэтому все больше университетов или тесно сотрудничает с вечеринами фабриками, или строят собственные студии, приглашая опытных предпринимателей для руководства ими. Эта тенденция относительно давняя для зарубежных вузов. Российские же университеты присоединились к ней позже, но стремительно наращивают свои мощности. Стартап-студия должна стать логическим продолжением передовой инженерной школы и дать возможности тем студентам, которые в своем развитии выбирают путь технологического предпринимательства, вывести свою идею на практический уровень. Для этого в образовательную программу высшей инженерной школы планируется включить курсы и тренинги «Основ технологического предпринимательства», «Основ проектной деятельности», управления интеллектуальной собственностью», «Инновационное предпринимательство» и другие. Также ВУЗ готов предоставить студии своей лаборатории, оборудование, базу объектов интеллектуальной собственности для проведения исследований. Помимо этого, планируется для лучших бизнес-идей студентов каждого курса оказать финансовую поддержку в разработке прототипа и вывода его на рынок. Данные нововведения позволят ВУЗу перейти к модели предпринимательского университета, предложить абитуриентам и студентам привлекательную актуальную карьерную траекторию, реализовать концепты стартап как диплом, КАМАЗ может выступать как первым клиентом для таких компаний, делиться своим опытом создания стартапов, так и осуществлять инвестиции в топ-бизнес-идеи. Коммерциализация студенческих исследований с помощью венчурных строителей помогает научным работникам, обучающимся, которые не имеют отношения к предпринимательству, сориентироваться на рынке и создать эффективную стратегию по масштабированию продукта. Для самих студентов это отличная возможность совместить выполнение дипломной работы с созданием готового бизнеса. У нас в Казанском университете предпринимательство уже развивается достаточно давно. На протяжении последних 12 лет мы стараемся построить университет нового типа, предпринимательского типа. Для каждого из наших перспективных научных направлений имеются свои площадки трансфера технологий, где студенты могут применять свои новые идеи, разработки. И, безусловно, поддержка стартап студии для таких одаренных ребят находится в центре внимания нашего университета. Очень надеемся, что участие в конкурсе на создание университетских стартап-студий позволит нам вывести нашу работу на новый уровень.